Здравствуйте, меня зовут Дмитрий, компания Рустехпром. Мы 15 лет на рынке. Очень развитая инфраструктурная сеть, филиала во многих городах России. И сегодня мы поговорим с вами про кассовые аппараты Vator7.2 и настройку Wi-Fi соединения. Для подключения к Wi-Fi сети кассового аппарата Wator7.2 необходимо выбрать пункт меню Еще. Настройки. Откроется меню, выбрать Wi-Fi. Выбрать из списка необходимую сеть